Я чувствую себя живым, только когда я рисую. Винсент Ван Гог. Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. И сегодня мы продолжаем тему об искусстве и, собственно, о великих и творческих людях, которые внесли огромные Вклад в искусство. Ну и, как вы понимаете, с название этого видео. Сегодня мы поговорим о очень и очень известном художнике, одном из самых дорогих художников, потому что его картины, они стоят десятки миллионов долларов и даже сотни. Это Винсент Ван Гог. Сегодня не будет как таковой биографии, потому что, я вам скажу честно, просмотр биографии мне дался очень сложно. Ссылку на один из лучших фильмов, которые я нашла, по моему мнению, он вмещает в себя и документальный жанр, и художественный жанр. Я оставлю внизу сразу. Сегодня я больше хочу рассказать, в чем суть картин, какой это жанр, и вообще, в принципе, в чем был смысл? В общем-то, начнем с того, что Винсент Ван Гог славится, прославился двумя вещами. Первое — это его картины, которые были нарисованы в постимпрессионистическом стиле. Об этом он тоже, кстати, не знал. Это потому уже критики после его смерти все это дело туда присвоили. И второй момент — это ухо, которое он себе отрезал. И это был подарок одной из проституток. Собственно, все это рассказывается в этом фильме, который я вам оставлю ниже. Ну а сейчас поговорим немножечко о другом. Итак, кратинка про Винсента. Винсент Вильям Ван Гог, полностью его имя. Родился 30 марта 1853 года в Нидерландах, город Грот-Зюндер. Собственно, о жизни Ван Гога мы знаем из его многочисленных писем, которые он адресовал своему брату Тео, там больше 900 писем. В детстве Винсента Ван Гога не было ничего примечательного, однако была похожая ситуация, как и у Сальвадора Дали. Кстати, я снимала уже биографию о Сальвадоре Дали. Кто хочет, можете вот посмотреть здесь, здесь выйдет ссылочка, подсказка на его биографию. Имя Винсент Ван Гог предназначалось брату Винсента, который родился за год до рождения нашего Винсента, художника, но умер, не прожив и дня. Я вообще в принципе не очень люблю те времена. Я постоянно, когда начинаю в них копаться, столько грязи, не было ни медикаментов, ничего, ничего не умели лечить, куча вообще просто каких-то заболеваний, еще что-то. В общем, целая история. Не люблю те времена. По словам гувернантки, которая жила с семейством Винсента, в нем было что-то такое необычное, что-то такое, она даже говорила, противное, что отличало его от других людей и детей и да действительно насколько мы знаем у Винсента Ван Гога была шизофрения которая проявилась достаточно рано и уже в 37 лет он умер. Но мы точно не знаем, это, были, это было самоубийство или это было планированное какое-то убийство, но мы точно знаем, что Винсент в молодом возрасте пошел работать на фирму его дяди, которая, по-моему, она занималась продажами искусства, честно, точно не помню, но точно знаю, что тогда Винсент начал образовываться в плане живописи и он начал очень хорошо разбираться в живописи, потому что это была одна из его обязанностей разбираться в живописи. И, собственно, ну, как бы человек был достаточно образованный в этом плане. Поэтому его картины это не просто бред сумасшедшего, это действительно очень выверенная такая техника, которая пришла к нему как бы, с опытом, так сказать. И э, в дальнейшем, после того, как он поработал на этой фирме, он за 10 лет он создал 2100 произведений, из которых 800, 860 картин – это были работы маслом. Ну, как вы понимаете, маслом рисовать очень и очень сложно. Кстати, вы знаете, что масло – это не так, как акрил. Ну, я просто знаю. Масло, масло сохнет от недели до месяца, а иногда вообще даже может так, как бы оно подсыхает, но внутри оно все равно остается влажным. Должно пройти огромное количество времени, чтобы масло высохло полностью. Это я просто говорю к тому, что нельзя вот так вот, знаете масло это такой инструмент, надо нарисовал подождал, пока подсохло, потом опять нарисовал, подождал, пока подсохло. Ну, конечно, у каждого своя методика и техника, но, в общем, маслом рисовать очень непросто, и этому надо учиться, действительно. Когда Ван Гог рисовал, он, собственно, и не знал, что он рисует в постимпрессионизме. Это была какая-то такая своеобразная смесь импрессионизма и его видения. Давайте я вам сейчас расскажу, что такое постимпрессионизм. В отличие от импрессионистов, постимпрессионисты они начали искать как бы, новое выражение реальности и передачи этой реальности на холсте, как бы совместить физическое и то, что невозможно увидеть. Например, в картинах Ван Гога мы четко видим, что он пытался передать ощущения, которые у него сейчас есть, там ощущения ветра. Они пытались изобразить, ну и собственно у них это получилось какие-то не сиюминутные ощущения, да, как импрессионисты, запечатлеть что-то вот сразу а передать какие-то длительные такие ощущения. И при этом, что их очень сильно еще отличало от импрессионистов, это характерная стилизация. То есть не, не просто реализм, да, такое вот скучное, что-то такое непонятное, что-то вот, что уже давно заменила камера а определенная стилизация, которая наблюдается именно в этом стиле. Кстати, многие говорят, что желтый цвет, а мы знаем, что Ван Гог обожал подсолнухи, и 30% его картин это были подсолнухи. Так вот, желтый цвет это любимый цвет шизофреников. Я думаю, что я не знаю, но опять же таки из его писем понятно, что человек был явно нездоровый. Опять же таки, посмотрите, кому более интересно детально биография Ван Гога, Посмотрите фильм, ссылочку на который я оставлю внизу. Это очень классный фильм, я много всех там... Вообще, Ван Гог – это самый кинематографичный персонаж и художник вообще из всех, наверное, художников. Потому что про него снято столько. Ван Гог с любовью, Винсент Ван Гог. Ван Гок и Тео, что -то там, в общем, куча всяких, там, наверное, с десяток фильмов. Но вот этот, мне кажется, самый лучший, потому что там есть и сухая выжимка, и кадры, как бы, игра актеров при этом комментируется такой документальной информацией, которая была взята из его писем. Вот. поэтому кому интересно можете посмотреть. Кто-то говорит, что искусство переоценено. Я считаю, что искусство не может стоить дешево, потому что если искусство, понимаете, это искусство, оно как бы преподносится как что-то такое высшее, вот что-то такое, что... чего просто нет, как бы, скажем так, не для пыдла, да. И поэтому оно, конечно же, не может стоить дешево. Более того, культура и искусство – это возможность людей, как бы, если вы не хотите, чтобы в вашей стране, в вашей культуре были воины, и чтобы люди имели возможность чем-то себя занять, им надо предоставить искусство и культуру. ну Культура равно искусству. Я, кстати, отдельно сниму на эту тему видео, потому что я реально вижу, что многие люди вообще не понимают, зачем это надо. И они негодуют, почему искусство так переоценено. Им кажется, что действительно это переоценено. Но здесь вообще-то не может стоять вопрос. Просто поймите. Здесь дело, оно так. Много стоит, это не кофточка за 3 рубля, я не знаю. Ну, в общем, все, друзья. Я как-то сниму видео отдельно на тему вообще, для чего нужно искусство, культура. Ну, вот сейчас я вам вкратце как бы объяснила. Все, всех люблю, всех целую и до новых встреч. Пока!